Адриан, ты проспишь, ты проспишь, Да все я не сплю, я приодился, я король у Так, пойдем посмотрим, что у нас у друзей за костюмы. я Адриан, галантный бобик. А ты смотри, даже мой костюм не оценил. ну ты вообще машина. Так, Интермен. надо забрать. Я, слушай, а ты я работаю. Оде... Это не что я... за костюм? Его не, беру... Его не берут на бал. Что за рваные штаны Один. на бал? Иди переодевайся, давай-давай. Иди переодевайся, все. Вот, но Бомик выглядит за... как джентльмен. Нет, иди переодевайся, давай. Все. Можно в свободной форме, нужно только приходить парадной форме, только, только в вот персоналу. Но мне хоть как. Адриан, бал начнется уже скоро. Давай, давай, быстрей. Кстати, говорят, там у много гостей. У меня прям, я могу вами Там, да. И сегодня говорят, какой-то секретный гость будет и не неизвестно кто. Но я доказываю, то есть я знаю кто, потому что я как бы администратор всего этого, вот. Как вам мой костюм? Ну вообще идет самшел. Да. О боже мой, принц. Адриан, а, а можете мне говорить? Султан, о, здравствуйте. Держите. Хюрем, здравствуйте. Держите. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, Людвиг. Ой, это что за собрание? <как> это ой, президент. Здравствуйте, ой, президент, здравствуйте. здравствуйте здра... это ой, это наш? Да, наша. Это мой лучший друг. Здорово. Это наша президентша. Ева. Здравствуйте, Ева, здравствуйте, пунч Ева. Здравствуйте, здравствуйте. Этот... А чем... Адриан, Адриан. Вы видите нашего президента? Я теперь понимаю, почему у нас кризис. Вы ее видите? Ну, крем Она... Это мой родственник. Адриан, это мой родственник у нее сырые, у нее крестики. Ну, просто у нее такой стиль. Все пришли в костюмочках. А, мне предложение нужно... по повышению. Как вам предложение повысить? Так, она сегодня, она сегодня не выйдет с балом. Эй, скотина, мы тебя сейчас захопаем, ты поняла? Адриан, Пошли мне к... срочно делать, ну, то, я организатор. Иди сюда, ты посмотри. я, я тебя сейчас лицо расцарапаю. ой ой Так, Так. о ты тоже приделась. Так, ладно. Джи, сегодня здравствуйте, нету, здравствуйте, ладно. Здравствуйте, Я здравствуйте, сейчас приду, мне срочно организация... организация Я, мы там с вами потом идёт. договоримся. Угу. <соскоррес> как вам предложение? Здравствуйте, ну, ребята. <соскоррес> здравствуйте. О, при... ты кто такой? <соскоррес> Что Я еще? Понеж... И предложение убрать кризис со всех стран. Вот это предложение классное. Слушайте, к Со всех стран. Предложение самое лучшее. вот это предложение? 50 точек. пятьдесят другую, другую. Я другую. Смотри, смотри, смотри, что он говорит. Так, все, Ему ему Так, что у нас тут есть? <связывая> Что-то про клипсы, А вы можете, можно спросить вас? А что случилось? Мы не знаем, Эклипса клипсы. Что, что случилось с этим с мэром Эклипсой? Она пропала. Значит, буду я мэр, все. Ладно. Здравствуйте, президенты. Здравствуйте. Сегодня сегодня говорят будет какая-то важная новость. Ладно, мне нужно срочно пойти по делам. Аля. Вот приехала сюда. Привет, ребята. Привет, привет. Скоро еду... уеду отсюда. На время. Мистер. Дубаи поеду. Мистер Бобик. Рад тебя видеть. Бобик. Диджей, не хочешь побыть? Диджей, не хочешь побыть? Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Вот так. Вот зашли пластинки тебе. Здравствуйте, принц. Эти пластинки государственные, кому-то продашь, э, вот, или украдет, кто-то себя выпишет зарплату. Ну, да. В чем Юся, Ты чего, дерешься? Вообще, почему ты без одежды? Тебя сейчас выгонят отсюда. я офигел, тут президенты, тут наш президент, сейчас такой кризис устроит, скажи, нормальную одежду они могут купить. Это Эклипса, не знаю. Султан Сулейман. Сейчас в тюрьму посадят а, и все. А где Эклипса? Эклипса, не знаю, я хочу знать. Эклипса, не знаю, но они Эклипсы говорят, что где она, почему она не пришла. Но президент Франции, наверное, уже сказал. Да. Где, Где музыка нормальная? Здрасте. -ну. Привет, а ты чё? Так, вы чё тут бегаете? Ну, Сейчас тебя в тюрьму посадят. Надо сказать. Как, нашему, ну? как тебя зовут? Где мы тебя как зовут? Меня Король Мадриан. А вот это, Адриан, ты не, не думаешь, что, что может сейчас говорить новости? Посмотри, что они делают, а? Как ты думаешь, сейчас говорит говорить важные новости или еще подождать немного? Мне кажется, надо ну, и так, чтобы это не увидели наш наш президент. Если она это увидит... Короче, я скажу, я скажу, я... мне нужно... Ну, Можете сейчас детей музыку убери, мне нужно сказать важные новости. Каких Что Нам дать <сотор> так, тут чё у нас, вон я не буду конечно пить, вот сидр возможно попить, тут есть яблочный, сидор. это апельсиновый, И, нифига это Везение, минуточку внимания, минуточку О, внимания, тишина всем я хочу объявить то, что я сын мэра Эклипсы, и пока нету э, в городе Эклипсы, я буду заменять ее на титул мэра. Все, продолжаем. Выборы, выборы, я буду мэром. Да, выборы. Да, да, выборы. Мэр, Вон Бобик мэр, мэр. до сих пор Эклипса. до сих пор Эклипса. Вот все, мы. Я буду ее временно заменять. Нам не нужны выборы и все. Вон Бобик будет. Мэр. Я уже наделась, что у меня. Все Нет, все, о, я мэр. Офигеть, Это все. решено уже президентами, так что все. Попробуй нам сделать что-то плохое, мы тебя вон, мы тебя убьем, Я все, Давай, Давай, скажем, супер я, я все ставлю как, было. Ну вот и молодец. Там цены все. унизить, цены унизить. О, хорошо пошла. Я сказала, как я ставлю, как и было. Все, Ой, можете, можете, продолжать. можете продолжать, можете продолжать. Подниз цены, классные предложения <связывая> Боже, я уже вижу, у меня болит... Ч ⁇ Не трогать че? ничего. О, вот кто такой... Вот он, здрасте. Фига, понятно, <связывая> эх, я устал. Не задрали. Нам еще должны сегодня с Викой заплатить деньги. Вс ⁇ не трогать водку, я сказал. <связывая> я вс ⁇ не трогаю. Где пункт? Где пункт? Где выпили? Пункт? Пункт. Пунш. Попаю пиво. Попаю пиво и виски. А Пусть. нет, вот он, Пунш. Единственный а... пунш. Пунш, пунш. Он сует очень дорогой. Ты слышала, Адриан? Новый временный новый мэр? Меня он бесит. Хотя он... Это он... Не Это раскидывайте вы что Сейчас увидите. Я, я заставлю вас тут всех убирать. Ну, давай, не давай я раз, раз, а здесь. Я обменяю. Потом не все будет, все ко мне будет, все мне будет. Тут ну, от на, целых, когда... тут от целых четыре к... президента. Раз, два, три, четыре, ну, пять. пять. А тут, короче, две девочки Путина подкатывают. Она да, не общается возле. Наше президент что-то. Ладно, общается и... Привет, привет, привет, так, привет, да, привет, привет. Так. А, не Так, мусорите а... Так, я сейчас принесу привет. мусорные баки. Там мусорные. Принесу. Давай поставь новые. Так, так, так, так, так, так. Я хочу проголодаться, я хочу пойдем, поесть, но тут всю да. еду уже почти все стащили, хотя бы хоть что-то успеть. О, кусочек сыра да. возьму. Вот есть, вот. пойдем. О, Нифига! Пойдем. Главное спину не сломай. Ради кулик. Вкусный. Mm -hmm. no, no, no, no. Надо себе домой чуть-чуть взять. Давай, он Очень вкусный. Странно, что в школе эти вечеринки. В наше время это были... Мы... Так да, кто там такой? На улицах. Боже мой. тут сп... еще и снайперов <пля objectives> притащили. Ну да, вообще тут президенты. Почему бы... И снайперов бы сюда под защитой. Да, при, э, принц. Э, где вы живете? Там в Африке в джунглях? Нет, Может вы матерно-диско переодетая? Он держи. Султан Сулейман. Помню как стоял. Да. да вот как я улыбнулась, а уже столько времени прошло. Вы же два писа, прошу. Э -э Это что? О, да. Что за... Здравствуйте. О, да. Вы на дискотеку? Да, да хотели. Ну, так сказать... Ага. Ну идите. Там он президент, и можете поздороваться, там высказаться. О, здравствуйте! Мнение. Здравствуйте, вы же отец Эклипсы. Ой, дед Эклипсы. А. Прадед, это, кто это же прадед Эклипсы. Про, про, про, про. А про. это кто? Это дед Эклипсы. Это мой брат. Это мой брат. Я так понимаю, вы тут все, да? Да. А это кто? Это кто? Где? Где? Да вон по краям. Снайперы, тут же президенты, алё. Слушай, это дискотека, а не какой-то... Я сейчас пойду разбираться, мне плевать, но, да хоть это будет. Хоть это кто бы... Тут Хочет та... сама эклипсия, разбираться. Ше... тут пять президентов стоят. Кто это тут это а принцы. В наше время... Мол... Да хоть сто пять. Мне тут не волнует, я пойду тут разбираться. султан Сулейман. Ой, ну вот султану, су су султану Сулейману можно какой нибудь я буду знать, они из другого времени, я вообще, да, даже, ну, были 600, okay. они 600 лет назад, если не 500 того. Ну в этом измерении что, живы, ты хочешь, что в этом измерении кто живет? вот что это за оружие в нас? понимаешь, Черные... они я не знаю, в этом измерении не живы, boot. там черная магия, конечно. Вот у меня разница, магия черная. Какой-нибудь снайпер бах в лоб, и всем тут вагнам. Потом я им бах. Знаешь, какую я им потом бах за за... Так. Ну да, мы их я убьем, собрала. но он убьет с них. Не... Тех остальных, а поэтому... Смотри, знаешь, что я сделаю с ними? Я их превращу в свиней. Видите, Здравствуйте, здравствуйте. Вы подкатываете? Не надо, мне не хочу пока девушек. Хотя... Да, да, да, хотя... Ну, можно с вами... Я вас, вас, вас, вас зовут Евгения. Женя. Если вас я Женя, Я пьяте, я пьяте. Кстати, что? Вас я зовут я Василиса? Буду. Ну все, вы мне не подходите и Идите отсюда. У меня и жена очень горена. Что? Ваша жена горена? Да. Ладно. Ну Максимушка мой любимый? Ваш Максимушка больной. бра бра бра Ты что, бра бра бра ты кто? Я, я, я, я твою внук-дебил, ты же... Раз... А? Алиросик, Алиросик, когда ну да, уже вот ляжешь, когда ты, когда в уже ляжешь? Каждый... Адриан, чтоб ты понимал, каждый. Что? Ой, где там мои это... внучки? Бутылками. Где мои ключи от этого? Тух, откройте мне, я ключи потеряла. А, нет, вот ключи. Да, в наше время берегли даже. О, э, э. О привет. О, я вообще-то, меня зовут Баба Гарена. Это ты? Да, это я. Я Баба Гарена. У тебя Грыша едет. Где тоже? Брат, есть. Где тут организатор? Это нет Баба Гарена. Дед, Дед, иди сюда. Организатор, организатор тут, организатор да, тут у Меня шестов. зовут Баба Карина. Нас конечно, на вас. Да. Вашего мужа вроде... Вашего мужа ведь Костя зовут, Нет, вот вы. Костя. Ладно. Ты шо? А, на... могу, я могу. Костя. Что? Ты шо? Баб баба на Гарена. Баба Гарена. Могу идти? Да. да Можешь идти. Администратор. Братец, ты помнишь мою? Жену помнишь мою? Боже. И нашего сына идиота. Да. Да. да ой. Он такой хороший. Это привет. Привет. привет. привет. Зина. Садочка. Привет, Зина. Ты что тут да. делаешь? У колец, у ты чё? Буколец. О, буколец. Вы же буколец. женаты, да? Буколец. Ты же дед? Да. Это вы, да? Это вы, вы короче, там. Да. Мы буколец. поняли. Это моя, это моя бывшая любовь. А -а -а, ну, привет, Дина, привет, Дина. Как у тебя там да. дела? У меня сейчас новый, у меня сейчас новый муж, его зовут Фанкфуд. Надо пожаловаться президентам. Нам на лекарства не хватает, а они там цены повышать. Пенсию! Пенсию! Нам 100 тысяч давайте! Где пенсии повышений стоят в миллионы, всё! Пены большие, высокие! Не вам лицо! Предлагаю устраивать бункт! Всё круто на своем пути! Что? Нет! Пенсия 3 рубля. У меня всего лишь, у меня у меня всего всего лишь, лишь на карточке. 1 доллар. У меня, у меня всего лишь 1 доллар. Всего лишь на карточке 7 миллионов. Но ты знаешь, это очень мало. А у меня всего лишь 28 миллиардов. Все прожитие. равно нам не хватает прожития. На этом, он, своему него... муженьку этот. этот Одна таблетка от давления стоит триллиард. Игрушка. Да? Вам Но лицо не претенденты. Не вы, вообще. Просто предлагаю тут всем. О, соль, ну, убрать о, кризис, бед, убрать бед, кризис. Бед. Ну, вот убирай, чтобы ты, ты занялась бед. этим делом. А, Всё, пока. Ты -то тоже на пенсию не хватает? Да, ты курма пошла отсюда. Ой, сука. О, боже, это что-то такое. Вы что тут? Привет. Инфаркт. На Какой инфаркт? инфаркт? Не Слышь. надо тут нам инфарктов... Давайте на... все, групповой инфаркт. Да, это это игрушка моя, она летает за мной, за мной летает. Она у меня на поводке. Это знакомое. Ну-ка не бей мое животное, оно Нет. Это игрушка. Пчела, пчела она. деды ушли отсюда быстро. Беги, полезно! Убьем демона! И, я думаешь, не знаю про ваши эти зни. Эти... Я знаю! Я не знаю. ты ничего не знаешь, давай. Больной. Какие демоны, бабусы? Деды и вы фиговые. Буду демоны, Мой муж вообще мастер-фу. Какой мастер-фу? А. Это мой муж. Я Мариана фу, фу Да я не ну, узнал вас лицо вы так похорошели О, здравствуйте, да. вы кто? Спасибо. Вы кто? Здравствуйте О, Я правослышал слышал Вы же Инста-самка Здравствуйте Здравствуйте, Где здравствуйте. Инстасамка? Не бейте Деды ушли Блин. Это Инстасамка Ушли, деды Я сейчас вам по башке я ее отсюда, засу... отсюда. Я сейчас тебя представля... представляю... Можно дам. вас с автографом на вот этом Давай, кусочке да. сыра? Можно, можно мне? Можете на моей, наше на моей... поколение. Это мое поколение. Это не наше время. Нужно его забыть. Так, это... Распишись мне там на мои Распишись, Распишись на лице! Ладно, до свидания. куда? Пошла, куда? Пошла, Пошла, Пошла, Адриан. Да, это время, нормальные песни были. А сейчас что? Это что было? Это что такое? Это что такое? Лердес, молился. Шейтимундукус. У меня Никуда. С О, это что за... Кресты Ужасный... Короче, все. Я заканчиваю, пойду говорить с президентом расходиться. Расходитесь быстро. Мне надо еще клипсу сказать. Так. Это балл этот хорошо прошел. Мы были рады, что вы пришли. Но уже время... Уже время 7 утра. Да, пора собираться. Мы тусили с 10, с 9. С 9. Сейчас уже 8 утра. 7 утра. А не, не хочешь забрать свою зарплату, красивая? А, нет, сейчас я хочу. хочу, идти, да, я хочу. Спасибо. Дать ему зарплату. Я тебе не хочу. А я... мне к эклипсу домой пойду поиграть. Да, я понял. Эклипса сейчас. Стоит, может, Опять ты дети. Держи. На... Ты что? Поднешься. Еще один Отдал деньги быстро. Дед, нет, мне мне уже не не деньги. я уже взяла. У нас брала деньги. Да, тебе повезло а только я тебя в жабу превратил ты сейчас все дом престарел издам когда-нибудь все надо а, идти а, домой и... дедушка вы же дедушка бобика вот передайте ему денежки зарплата ты что наделал? -то? это мой а брат дам... 70 на идти дай дай дай дай дай дай дай Поехал Там какой-то еще. Что <смех> Эй, ты что там? Наркоман? А -а -а. Ты думаешь я тебя тебя ты Это что? Подглазый наркоман. Я сейчас тебя хрепали с вами. Стрехнем после сни. Давай. Этот моряный чатик. А -а -а -а. Ну, ладно, моим стало. Чел, брат. А, а я хотела сказать... Дискотека ты. была. Но мы ее ты сейчас расскажем. Мы от этой дискотеки заберем. До свидания. Держите его! До свидания! Теперь у меня есть и Хюрем, и Султан, и все президенты. Где? Что? Где когда? Я на базе. Я а. возле бала, возле школы. А что? <связывая> Окс, май, май, экс, май. Да, слушай. Красный Адриан похитил всех президентов. Похитил. <связывая> как всех президентов. Ну, я не знаю, всех молодых. Ни вот одного. Все... А где? Х... А Хирен. Хирен и, и Сулика похитили. Баба я их воскрешал для кого, чтобы какая-то... А, каждым из нас похитили. живет Клава. Я... Это... Теперь точно надо ввести в городе... Ужасное похищение, что случилось? Что случилось? и вообще, похитили. да, похитили. похитили всех президентов, которые были на балу, похитили Херембо, похитили Султана Сулеймана, всех похитили, и даже все хозя... это злое дрянь. Хочу сказать, даже... даже хочу сказать, какие... Нет, ее же не ой, было, ой, ой, ой. ее же здесь не было. Эм, а это кто? Это что за пчела, кто это за и Похитили всех. Так, теперь у нас крупные mm. проблемы. Во-первых, <связывая> похитили их. Во-вторых, а если похитили. эти президенты... Он их держит сейчас в рабстве, И мэр они мэр передадут мэр. ему права президента. Если мы передадут, О, он нет. будет президентом Франции. А если он станет президентом, то считайте, Франции уже не будет. Потому что он такие... он снимет меня с должности мэра. Он, он снимет... Он сми... Да, он Эклипсу. снимет с мэра. Сделает мэром какого-то урода он сделает мэром Синего Адриана 100% они же там кореша а потом они с этим э с городом сделают такой кризис еще если если какой учили... кризис тебя только кризис смотрю и волнует да ничего, что то что они как минимум сложит <вызы> бражник тебя здесь не хватало они я делают, сказал по... я тебя встречу сложный режим в вообще в стране. Кстати, мы от Расстрелять, расстреливать у людей вообще всех. Может быть, вообще я не что так, так, так сделал, подожди. Да, и у них еще плюс моя мама, которая одна из самых великих волшебниц. Во-первых, вот. минус все наши, наши все работы. Он нас всех. Вообще выгонит с этого города, вообще выгонит со всех городов, которые здесь были президенты. Никакой нам России, никакой Украины больше, никакой вообще. Погоди, я попробую попробую найти заклинание поиска, типа там не поиска, а всеверящая ука, вроде так называется. Это тени поможет, поверь. Мы зато сможем узнать, как минимум тени. Хорошо, если что, я постараюсь найти, я постараюсь что-нибудь найти, я тебе скажу. Он хитрый жук, он хитрый. Ты не... Мы сейчас их не найдем. Пока не сп... Он их уграл, но мы можем вернуть, если мы найдем талисман мистера Бага. Вот. Если мы найдем талисман мистера Бага... А я у меня радостная новость. У меня радостная новость. Мы радуемся. Молодцы, все, мы все радуемся. Я стал президентом. Франции. Радость, да? Какая реально. Правда радостная новость? Я сам шоке от такой радости. А что ты убегаешь? Что замолчишь? Рад? Ты за меня рад? Ты за меня рад? Ребята, у нас проблемы. Рад, за Что за акумы? Из... Я сейчас из... И... Надо уходить сейчас отсюда. Секунду. Это самый ужасный день. Самый ужасный балл. И вообще самое ужасное все на свете. А почему балл продолжается? Да нет, я лучше домой приду. Нафиг мне такие баллы. Он стал президентом. Почему кто помню? А, <связывается> о, теперь президент <связывается> Франции не ела, а, синий Адриан, И... который из-за демона Адриана. И... И... Адриан, Адриан, я решаю тебя твоего дома. Тебе там мой дом. Ага, обойдешься, иди отсюда, козел. Да. Ты так. мне пофиг, я отсюда не выйду. Я же заставлю вы хорошо, тогда придется мне похитить, как и всех мэров. Украл красный, похищу твою маму и папу. Я тебе лицо сломаю. Убедить, что она... ну, мерз... да. так. Ушел отсюда, козел. Нет, верни, я уйду с дома, уйду с дома, верни их. Не переживай, я по щелочку пальцев могу от них избавиться, если ты их не поставишь. Все из дома. Пикарня может, можете пекарню себе оставить. Я все равно люблю печь. Бобик. Так, пока мне нужно зайти в комнату Бобик. Я и найти книгу. Бобик, ты где? Так, где же здесь? Книга? Стой! Синий Адриан, иди сюда. Иди сюда, синий Адриан, сюда иди, иди, иди, иди сюда, сюда, сюда, сюда, иди. Ну, нам поговорить с тобой надо, О кое-чем. Ага. Так, вот это. Вот так вот. Это не было? тебе нельзя сюда. Um... Um... Только не уходи отсюда. <р DOOR> Тут admittedly. ничего нет. Все, иди отсюда. Просто уйти. Д <с drowning> <reconciliation> ты что-что-то забыл? <с mechanizmal> Мне нужно найти книжку. Фух. Нет, это планшет, деньги. Так, Нет, книги не здесь. Так, так. Я... Все, мне уходило. Так, ага. я снял. Я снял с с кнопки. И... Ой, что ой, это такое? Я... Не да, у, у, убейте его там, не знаю, что-нибудь с ним сделайте. Что собака? Ты собака давайте, я убейте хотела... его, убейте его, давайте там придушите его вообще, не знаю, что с ним сделайте. Так, нужно от этого избавиться, это хлам слишком меня бесит. А не собаки не меня не слушают. Я бы помог, но они и меня стреляют. Ладно, все, я ухожу, да, ну нафиг. Фигня, которая так нужна этому идиоту. Адриан, Адриан, Але это Олег, да я наложил заклинание на книгу заклинаний. Она у меня в комнате на столе. Только вы ее видите. Он не видит ее. Так да. я думала, она у тебя вы в чемодане. Да. Я чемодан твой забрал. Да? Ла -ла -ла, он все. меня похитился вместе с ними. Ла -ла -ла -ла -ла -ла. Ладно, я видит. ухожу с этой пекарники. Нет, тут это, я стиру это, этот дом с лица земли. Я тебя серу. Книга Картина. у Олега вот Олег, теперь допрашиваю его. Книга у меня в заложниках. Ой, Олег, у меня в заложниках. Ну и Ну и что? У тебя-то не у тебя. Знаете, даже если вы спрятали книгу, открой то дом. Вы я не буду знали, тебя переночую. Да забирайте в свою пекарню. Мне она нафиг осталось. Открой. Буду дома ночевать. Уйди отсюда. Это скотина. Вс. Буду ночевать. Вообще где? Вся в комнате. У меня не указ.